Итак, я нашел баг в этой игре. Идем к лавочке. Берем блоксеколы, выпиваем. Берем черную катушку и нажимаем на пробел, а если кто на телефонах играет на прыжок. На этом все. Всем пока. Огурчики.